Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Как вы видите, у меня в тазике первые весенние цветы, которые сейчас уже начинают продавать, это геоцинты. Гиацинты мне очень нравятся. Они прям вообще пахнут уже весной. Такой аромат в доме. Но они у меня так быстро раскрылись вообще, моментально можно сказать. И тянутся, конечно же, к свету, потому что у меня просто такая задумка, я хочу их посадить в ящичек и поставить на кухню, на разделочный стол. А ящичек я, ну, конечно, что у дома было, вот такой ящичек из-под коньяка. Думаю, что же он будет пропадать. Вот такой вот. И решила я в него посадить гиацинты. Ну, естественно, они будут расти у меня дома. Ну, а потом я их отправлю на покой до следующей весны. Но сейчас немножко, но вкратце скажу, что это за растение. Это у нас луковочное растение семейство спаржевые. А ранее выделялся в собственное семейство гиацинтовые или включался в семейство Вилейны. И история происхождения названия цветка очень красивая. Я вам сейчас расскажу. Название цветка происходит от древнегреческого мифа о спартанском принце Геоцинте, возлюбленном Аполлоном, которого тот случайно убил во время игры в метание диска. И из крови которого, по легенде, появился этот цветок. Вот такой красивый цветок будем с вами сегодня садить в ящичек. Гиацинту требуется рыхлый грунт, в составе которого должен присутствовать песок. Обязательно. Здесь у меня идет кокосовый субстрат, универсальный грунт. И я добавила вместо обычного песка кварцевый песок. Он тоже, в общем-то, хорошо разрыхляет. На дно обязательно я насыпала керамзит. И сейчас добавлю понемножку вот так вот земли. Она такая прям рассыпчатая получается. Я больше конечно это делаю как бы для интерьера можно сказать вот прям я говорила что я хочу на кухне поставить вот ящичек поэтому мне нужно было именно деревянный ящичек и он мне просто идеально подошел и сейчас я просто корневая система -то вообще хорошая кстати Луковочку углублять не нужно. Вон какие корешочки-то. Вот так вот поставлю. И, конечно, вот наклонились, но ничего страшного. Так, я хочу по сторонам поставить вот такого цвета. О, разрослись так, как... Придется, наверное, какую-то здесь им делать, не знаю, опору, что ли, потому что вообще не стоит, просто падает. Так, сейчас розовый, аромат такой вообще классный. И вот такой у меня белый еще, но он у меня еще просто докупила, но бутоном не было, пришлось взять такой. Эти тоже, кстати, но ну, у них были немножко бутоны видны, но очень-очень быстро бутоны раскрылись. Вот так. И теперь я буду засыпать. Конечно же, я эти луковицы приобрела в магазине, но когда они отцветут, я попробую их сохранить и весной опять их посадить. Обязательно сниму видео, как я буду убирать их на зиму. Луковочки нужно э, полностью не присыпать, вот как раз они так хорошо получаются. То, что ящик деревянный, ничего страшного. Я буду их аккуратно поливать, чтобы не переливать их. И все. А так они очень будут смотреться хорошо. Не получается чтобы не насыпать земли <с> здесь вот луковица что-то вообще прям вся входном ходит хочу ее закрепить грунтом зам директора смотрит что я делаю смотрит чтобы все правильно делала <с> да <Бали? с> сейчас я их немножко вот так вот утрамбую и землю чтобы они хорошо стояли, но ну, вот это вроде тоже сейчас стало плотненько. Геоцин требует, конечно, хорошего освещения. Они даже у меня, видите, к солнцу-то все наклонились. Ну, а так получилось. Сейчас я покажу, куда я это поставлю. Но так как большее время я провожу на кухне, Решила я украсить себе стол здесь гиацинтами. Так что будут радовать мне глаз во время готовки. Но мне кажется, хорошо получилось. Я здесь их... Маленько пришлось их подвязать. То есть палочки тут бамбуковые им поставила, потому что они прям сильно прям залегли. А так вот вроде хорошо.